Всем еще раз здрасте. Сейчас просто такая забавная подборка. Забавная. Мы помним, Иван Васильевич меняет профессию. Там спели в песне «Царь собака». А после там было «А царь, то говорят, не настоящий». «Не настоящий царь собака». Можно было бы подумать, что это просто комедия. Такая есть царь собака. Еще царь собака. Их столько, оказывается. Так, такие. А. Удивительно, да? Ну так вот, в «Докторе Кто» во втором сезоне, опять-таки царь, точнее королева Виктория, ее преследует вампир Оборотень у него вид как у, у собаки или у волка и он говорит что ему достаточно всего лишь поцарапать королеву для того чтобы э, заразить ее чтобы она стала проводником их интересов то есть совпадение допустим совпадение допустим но ну, ходят устойчивые такие легенды но пока что не подтвержденные но сами слухи есть о том что именно э, эта раса, похожая на собака или волков, подменила Петра Первого, чтобы он был транслятором их интересов. Про Христофора Колумба я не знаю. Не знаю, как относиться, если это не подделка. Но фейки это делать тоже могут. Просто очень удивительно. Но на египетских фресках существа такого вида тоже бывают тоже встречаются. То есть я не могу знать ничего наверняка, но вот, вот есть. Кстати, в Новом Завете к псиглавцам отношение такое не очень однозначное, как и к ослам. Ослам дается шанс, и псам дается шанс, псам перепадают крошки со стола детей, но при этом подчеркивается второстепенная роль их интересов после детей после детей и где мы встретим систему кот и пес в общем такое впечатление что именно псы подменяли правителей по каким-то причинам именно они только ли они не знаю а коты занимаются электроникой это тот только из того что я нашла в мультфильмах Кот и пес это заядлые враги, которые вынуждены делить одну территорию. Кстати, синенькая краснуха, символика, даже так изображают их. Тоже, если бы мультик был по отдельности, мультик можно было бы списать на показалось. Но опять-таки красный-синее такой знаковый мультик. Во всех сюжетах это и советские мультики. Всегда одна и та же. Система, где кот и пес в целом враждуют. Но, как мы видим по этому мультфильму, они одна пищевая цепочка. Только они делят, делят свои интересы на одной территории. Просто заметка. Пишите мысли, ставьте лайк.